йоу у микрофона Эверест, и сегодня я покажу, как сделать вот такой эффект сдвига каналов, или как его обычно называют RGB-Split в Paint Tool 2. Напомню, что в Sai 2 такого эффекта нет, но его можно сделать вручную. Хочешь скорее попробовать? Тогда поставь лайк и подпишись на канал. Мне приятно, а вам контент. Перед началом работы проверьте, прозрачный ли ваш холст. Это важно. Итак, у меня есть вот такое исходное изображение. Первым делом нам нужно продублировать его, чтобы в итоге получилось три слоя. Теперь над каждым слоем заставим и перекрепляем новые слои. На каждый ставим метод наложения «Shade». Первый прикрепленный слой заливаем самым ярким и самым красным цветом, второй зеленым и третий голубым. Далее объединяем каждый перекрепленный слой с его родителем. В итоге получаем три разноцветных слоя. Ставим на каждый из них метод наложения «Lighten». Вуаля, мы получили исходное изображение без изменений цвета. Чтобы это доказать, я покажу разницу с настоящим оригиналом. Как видите, ее нет. Остается лишь сдвинуть некоторые слои на свой вкус и требования. Да, вот так легко делается эта магия, пользуйтесь на здоровье. Если этот гайд понравился тебе, обязательно поставь лайк и подпишись на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также буду признателен за комментарий с мнением о ролике. Советую глянуть остальные мои видосы по схожим темам. На этом все. Увидимся в следующем туториале. Всем пока.